Очиститель систем вентиляции и кондиционера будет полезен всем, кто заботится о своем и здоровье близких. Этот состав специально создан для дезинфекции и удаления запахов из систем обогрева и кондиционирования воздуха в салоне автомобиля, а также для профилактики бактериальных инфекций. Устраняет не менее 95% бактерий и микроорганизмов эффективно нейтрализует неприятные запахи, в том числе табачного дыма и сырости, отлично освежает воздух и наполняет его ароматом эвкалипта. Удобен в использовании. Баллон оснащен распылителем с фиксацией, а специальная коробка позволяет удобно установить аэрозоль в салоне машины. Состав абсолютно безопасен. Он, как и положено, протестирован на соответствие нормам безопасности и эффективности дезинфекционных средств. В упаковке есть подробная инструкция по применению. Мы настоятельно рекомендуем ее изучить до того, как использовать состав, чтобы избежать попадания средства в органы дыхания. Для поддержания эффекта рекомендуем применять очиститель системы вентиляции и кондиционера примерно раз в три месяца.